Московский профсоюз таксистов. Вот на днях, ну как, 10 дней назад, произошел такой инцидент. Случился заказ у водителя по Яндекс Такси и получилась очень неприятная история. Его сфотографировал помощник города, либо сотрудник Мадина планшет, и водителю пришел штраф. Но дело в том, что... Тут же данный заказ отменился, никто никуда не поехал, заказ был за наличный расчет. Вот, хотел бы представить вам Геннадия. Вот, пострадавший в этой истории человек. И как бы вот вкратце объясните, как вот была ситуация, как вот вы приехали на заказ, ну и... Звонили важный, ли вы клиенту и так далее? Вот. Небольшой важный факт, что между фотографиями разница по времени всего лишь там буквально десятки секунд пришел человеку штраф. В связи с чем как бы и затеяли записать этот ролик, чтобы водители были внимательнее и соблюдали правила дорожного движения. Ну что хочу сказать? В такси работал недавно, на своем автомобиле Оформил э, предпринимательство На машину сделал, на желтую машину Лицензию города Москвы вот. ну, Это было после Нового года, 2 января Был, как бы, Обычный день на линии, проблем как бы, таких и не было В районе метро Тушинская улица Стратонавтов, по-моему, 11 В общем, туда заказ пришел э, я, по-моему, ехал даже по пути домой, да, выставил по пути домой, вот. Подъезжая на заказ, ну, причем я ну, уже наслышан, также с вашего канала, ну, и вообще, вот этим, камера Фалькон, ну, вот эти штрафы, потому что они съедают, ну, если не, как говорится, нарушать будешь, то, в принципе, да будешь бесплатно работать. Да, личную часть да, дохода, да. поэтому, как бы, ну, и, допустим, если пассажира высаживаешь, говоришь, ребята, ну, Здесь нельзя, потому что нельзя законно, то есть нарушать как бы неохота. Вот. Ну а там когда ты подал машину вот. на И я заказ. когда приехал, да, машину на заказ, я в принципе тоже смотрел, проезжая там, там как-то точка какая-то блуждающая, вроде там, я при привязался к дому, посмотрел, причем я останавливался в местах, ну до карманы заезжал там в одном какой то угу. ну как бы до, до знаков, да. Угу. В общем, первый раз позвонил, я мне кажется, я делал два звонка тишина не ответил но я потом потихоньку проехал то есть я посмотрю, камер в том месте вообще не было вот. машины какие-то стояли темно было на улице я выходил там ну какие-то прохожие все то есть, ну, ну по никак... памяти сколько примерно времени у тебя ушло вот на подъехал отбился на месте с момента как отбился на месте и до того момента как ты уехал оттуда ну может быть Uh, сколько? Я как раз позвонил клиенту, хотел уточнить Потому что точка блуждаешь, ну не поймешь, где там вообще он стоит вот. Звоню, uh, переструкнули Потом взял человек, говорит ну, Мне как странно, пока я почему еще запомнилась uh, В общем, он говорит Я говорю, здравствуйте, водитель такси заказ, Заказали на адрес такой такой. Он говорит, я такси не вызывал говорю, В смысле, как не вызывали? Я говорю, вот вы, может быть, случайно нажали там что-то Я говорю, приехал, поузвал. Он говорит, нет, может быть, друг заказывал. Я говорю, как, если вот вы сейчас со мной разговариваете, как ваш друг может заказывать вот, То есть такси ну, без да, вас, то есть без телефон. вашего телефона, какая тут непонятная ситуация. Я сейчас у него уточню. То есть, как бы этот разговор у меня, я еще тогда не знал, что я попал по штрафу, у мне заранее отложился, да? Угу. И, соответственно, трубку положил. Да, трубку положил, и он, это, как бы, это отмененный заказ. И потом угу. я, вот это, когда мне 9 числа, Uh -huh. приходит письмо да, счастье, так сказать ну посмотрю ну, в общем ну, на штраф на, на остановку да я еще по как это называется погуглил да то есть в интернете посмотрю что такое с применением то есть э, меня а зафиксировали с, АМП, с помощью это... пак пак как-то там ну в общем помощник ак ну э, програмно да, помощника помощник активного москвы. активного помощника москвы да я еще посмотрел что-то у меня там 12 секунд или 11 секунд угу. вот и я сразу и улицу я смотрю где сразу вспомнил тот непонятный заказ как бы думаю, сопоставил. вот но ну, на улице вот по памяти вообще никого не было то есть адрес такой пустын на улице да но там как бы место вроде э какая-то остановка ну, как ну пусто было там ходили но рядом ни никого я не видел вот. понятно. такого понятно ну соответственно мне как бы очень чуждо было Думаю, как так такое может быть Ну, так сказать Вроде пытаешься работать по закону Тут такие вещи ну, Я думаю, что какой-то непонятный человек То есть Не могу сказать, где он работает Так как, как говорится, не пойман ну да, то есть, но в форме сотрудников МАДИ там в а, фор форме никого я не видел, видел. да. Ни камер, что... соответственно, ни стрит фалькона, ни да. обычной камеры там не было. Да, ну там видно? да, прям сзади, то есть на фотографии видно, что сзади кто-то сфотографировал. Uh -huh. То есть вот я считаю, что это специальный человек, ну, то есть, как человек, который специально решил такую сделать фальсификацию. Для чего он это сделал, вообще непонятно. То есть вызвал на адрес на точку. Ну да, заказ есть... отменил, сфотографирую, причем отмена заказа и, ну, то есть по времени прям минуту в минуту совпадает с фотографией. То вот. есть резюмируем, получается такая ситуация, друзья мои: а, приходит вызов за наличку. Это по эконому был заказ? Заказ, вроде, да, по эконому. По Я работаю эконом, комфорт, комфорт и детский. У -у -у. Вот. И я, кстати, потом, ну, тоже мне как бы был вот это момент еще такой спорный думаю как так туда-сюда вроде это ну в принципе решил что если, если я допустим работаю по правилу то есть и против меня идут против ну, против то есть как бы нарушают люди то их надо как-то ну, наказать честно говоря не знал как но связался я кстати с службой поддержки Яндекс такси мне в принципе ответили что они сказали я объяснил ситуацию, так, так, так. Я говорю, ну я понимаю, на запросы вы мне сейчас ничего не дадите. Я, скорее всего, буду обращаться говорю, в полицию, в общем, напишу заявление, ну, то есть uh -huh. посоветуемся с адвокатом, мне от вас нужно будет что? То есть а, номер телефона человека. Вот. Да, с какого Да, ну потом идет. данные, потом я с ним по телефону разговариваю, то есть запись разговора, вот это, вот это. Uh -huh. ну, я в принципе вот. Как а звонок бы... пришел соответственно через приложение так через сказать, приложение да, да яндекс а, другой вот я очень что интересует вспоминаю поддержка несколько вариант ага. э, был остановки так чтобы не встать на дороге то есть остановка в заездом в карман автобусная остановка э, то есть чтобы понимаете да рассказать не, не по 3.27 знак Тянул именно туда я как бы то есть точка стояла определенно да. вот другой возможности кроме как остановиться там забрать другой возможности да, нет да, совершенно... ну и срезюмируем что же получается получается такая интересная ситуация при которой поступает э, за наличку заказ э, под знак 327 э, ровно там, ну проходит 2-3 минуты, заказ отменяется, прилетает штраф за нарушение правил парковки. Штраф да. такой довольно-таки не маленький, существенный для водителя. Вот как это расценивать, то ли это идет какое-то дополнительное выполнение плана по штрафам, то ли как, потому что второе число движение в Москве минимальное, парковки у нас были ну, за праздничных дней бесплатные. И нужно было за счет чего-то делать план сотрудникам Московской административной инспекции. Мы просим водителей такси, кто получил такие же штрафы, вот в под роликом, праздники. Да. Под роликом будет размещен имейл-адрес нашего МПТ, прислать туда копии постановлений именно в новогодние праздники где по фотографиям примерно видно, что фотографии сделаны не с камер, расположенных на столбах, а именно с планшетника. Есть подозрение, что недобросовестные сотрудники МАДИ, либо привлеченные гражданские лица, делали план. Да, потому что не первый случай, насколько нам известно, возле ресторанов это депо на Лесной улице, Имело место подстава для водителей такси Стоял специально обученный человек с телефоном И фотографировал нарушение остановки Напротив входа, куда обычно нас вызывают клиенты Так что, уважаемые коллеги, будьте внимательны Как что говорится, не гвоздя вам не жезла Всего Хороших, жирных заказов, да Удачи на дорогах Ну, примерно вот так